Всем привет, с вами Нанааква, хочу рассказать о недельном рационе своих креветок. Он не и время от времени может что-то меняться или добавляться, но плюс-минус он таков. Сегодня понедельник и во все свои креветочники я добавлю бактерии от Glass Garden. Рекомендуемая производителем дозировка зависит от плотности населения. При низкой плотности 1 мерная ложка на 100 литров, при плотной заселенности 2 ложки. Я добавляю по пол ложки в каждый аквариум. Во вторник я кормлю всех креветок одним из основных своих кормов от Денерли. Корм добавляю в зависимости от количества креветок в аквариуме. Среда Сегодня у креветок будет раздельное питание. Красные кристаллы получат добавку для белого пигмента бенибача SP Max. Перед внесением в аквариум добавку необходимо растворить в аквариумной воде в отдельной емкости. Вношу исходя из рекомендуемой дозировки 1 мерная ложка на 45 литровый аквариум. Размешиваем и вносим в аквариум. А вот блюдримы, синие тигры и черные сакуры получат от меня добавку от бенибачи Golden Mineral Food для усиления черного и синего цвета. Производитель рекомендует нам вносить одну мерную ложку на 60 литров. Мои блюдримы живут в 20 литровом аквариуме, следовательно я буду вносить одну третью ложки. Четверг, день основного питания, и кормить всех своих креветят я буду кормом шриндинер. Одна такая пластина идет на 25 креветок, отломаю небольшой кусочек и положу креветкам. Пятница. День от и Бистронг, Be который должен усилить красную и черную окраску. И его получат красные кристаллы, кровавые мэри и черные сакуры. Из расчета 1 мерная ложка без горки на 45 литровый аквариум. Перед несением эту добавку так же как и СП-Макс, необходимо размешать в отдельной емкости с аквариумной водой. Суббота. Креветки из всех аквариумов будут лагамиться соевыми отрубями. Вношу столько, чтобы на следующий день ничего не оставалось. После добавления корма в воду, гранула тут же рассыпается и кажется, что его стало гораздо больше. Это не страшно, так как данного корма можно не бояться переборщить, потому что он не портит воду. Сегодня воскресенье, а это значит что видео подходит к своему логическому завершению. Сегодня буду радовать своих черных и синих креветят кормом от бенебача golden food, а всех остальных минералами от Глаз garden. Посмотрим как на них реагируют креветки. На этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.